Всегда говори то, что чувствуешь, и делай то, что думаешь. Воплоти свои мечты. Это мгновение пришло. Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно. Кто-то может влюбиться в твою улыбку. Тот, у кого нет памяти, делает ее из бумаги. Габриэль Гарсия Маркес – знаменитый колумбийский писатель, журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нобелевской премии 1982 года. Его имя золотыми буквами вписано в историю литературы 20 века. Произведения писателя любят и читают во всем мире.